Яндекс-советник поможет тратить на авиабилеты меньше. Зайдите на сайт авиакомпании или агентства. Выберите направление и укажите нужные даты. Советник проверит цены в интернете. Если он найдет вариант дешевле, то покажет уведомление. Нажмите на него, чтобы посмотреть больше вариантов и перейти к покупке. Яндекс-советник может пригодиться на страницах видеообзоров, статей и отзывов. Здесь он тоже видит товары, но не срабатывает сам, чтобы не отвлекать вас от чтения или просмотра ролика. Нажмите на иконку с синей тележкой, если хотите проверить цены. Когда нужно сориентироваться в ценах, вызывайте советника. На странице может быть много товаров – Например, в статье, где автор сравнивает несколько моделей смартфонов. Советник поможет и в этом случае. Но нужно подсказать ему, что искать. Выделите в тексте название товара, который вас интересует, а потом сразу нажмите на иконку с тележкой. Яндекс-советник подскажет, где можно купить товар и по какой цене. Яндекс-советник помогает экономить на покупках в интернете. Найдите нужный товар и откройте его страницу на сайте магазина. Советник проверит, нет ли в интернете того же самого, но дешевле. Если есть, советник покажет уведомление. Нажмите на него, чтобы посмотреть предложения разных магазинов. Вы сможете сразу перейти на сайт любого из них, чтобы сделать покупку. Яндекс-советник находит предложения по цене ниже в среднем на 9%.